что ж, вернемся в реальность. Сегодня мы устроим тестовый пробег к последнему обновлению для СССР. Правительственного приложения, вернувшего великую британскую традицию доносительства в самое сердце общества, на школьные дворы. Похоже, эта тенденция вообще не может Спасибо, И жить в Британии стало интереснее. Не ругайтесь на то, что соседи слишком трудно врубили музыку. Пожалуйтесь на них государству и их, скажем так... Недобровольно переселет в Альказ. Эта сеть отелей раньше называлась пенитенциарная служба. Какой там условно? Увидели, скажите, или показалось, что увидели, скажите. Или если вы ничего не видели, но кто-то вам не нравится, все равно скажите. Ну что ж, взглянем на приложение. М -м -м -м -м -м -м -м вот, например, кнопочка, которая позволяет быстро настучать на кого угодно. Куда удобнее, чем в неправительственных приложениях, вроде стоп Stuck или ICREX. Мне нужно только. Отметить на карте, где находится человек, на которого я стучу. Назовем этого человека Элис, например. Прости, Энди, отвлеклась. Писала донос, потому а... что ты закатываешь глаза, проходя мимо постеров на Касса. А, -а, -а можно все-таки сначала я на тебя? Надо же соблюдать приличность. Мне всего-то нужно сделать фокус, чтобы дрон мог найти тебя в толпе, когда ты пойдешь по магазинам, или в лесу, где-то Можно воспользоваться приложением, но мы за олдскул. Позвоним на горячую линию. Вот номер, дорогие слушатели, вдруг вы тоже хотите кого-нибудь посадить? Автопилот включен. 0044 203 807 32 И не забудьте получить разрешение человека, который оплачивает ваши телефонные счета. Я хочу донести на своего соведущего Эндрю, который выпускает подпольное сатирическое антиправительственное шоу за то, что он выпускает подпольное сатирическое антиправительственное шоу. И ужасно. Нет уж, это у меня есть подозреваемая, моя соведущая. Элис, у меня есть против тебя улики. Она вслух сказала пыщ-пыщ, когда увидела на улице транспорт Альбиона. Еще она предпочитает голубей дроном Блюма. Ну серьезно, хоть один дрон гадил людям на скатерть для пикника. Что еще страшнее? Послушайте, ну, я не знаю, правда это или нет, но сведения из надежных источников. Так что у нее не одна, а целых две нелицензированных фалопиевых трубы. Что в это ни было? Звучит подозрительно. за каждую жалобу на мои группы. это случилось по три раза. Кстати, в эквиваленте это примерно 120 тысяч старых добрых фунтов. В следующем выпуске мы обязательно расскажем, арестовали нас или нет. Я обожаю эту систему, Я сама подумай, никаких больше скандалов с соседями, коллегами или родственниками. Настучал, живи спокойно, как говорится. Но есть и обратная сторона. Семья штука такая. Родители и дети непременно начинают собачиться. И в сегодняшней Британии дети могут на тебя настучать. Но можно сыграть на опережении контур настучать на них властям. Какой-то моно... раз. Oh, у меня есть еще кандидат. Это мой сын, скажем, Лорис. Он не убирает спальню и поздно встает. Он слушает незаконную музыку, не одобренную правительством, и в тайне хочет свергнуть его, чтобы восстановить демократию. Спасибо. Да, просто объявил горку патриотичной. И если что-то так. Стучи. А вот и все. Не любишь мыть посуду, не радуешь за чистоту британской нации. Это А на прощание, Элис, подумаем о том, чего из прошлого нам не хватает. Начну, пожалуй, с флага. Никогда не думал, что буду скучать по Юнион Джеку, но наш новый флаг умудряется бесить еще больше. Не знаю, почему. То ли новые цвета, то ли то, что он символизирует потерю всего, что нам было дорого. Не знаю. В общем, шутка раздражает. Автопилот. Все, что тебе было включен. дорого, это Шотландия. Но я к ней как-то привязался. Классно было говорить. О, я не могу себе это позволить. А теперь все женится в Брайтоне, и мне приходится ей на этот пляж. А он каменный. Если твой замок не из песка, а из камня. Автопилот включен. А знаешь, почему я еще скучаю? Да. По свободе воли. Помнишь такое? Это что, была иллюзия? Это сад наверх. Еще скучаю по наличке, особенно по монеткам. По игре в Орел-решка на три из 5, чтобы решить, пойдешь ли в спортзал. Потом 4 из пяти, потом пять из Короче, долгая череда Появилась крипта, и орел-решка это уже неромантично я скучаю по романтике. По временам, когда не приходилось надеяться, что твой новый партнер Лох и не найдет всю информацию, которую собрало на тебя правительство. Пока, дебагеры. Не забывайте кормить котят сопротивления. Они вырастут в тираннозавра и используют семью Касса вместо зубочисток. Метафорически. да Да. Гай Ларсен, загадочной основательницы Брокатек. Имя известно, но мы совсем ничего не знаем о ней. А теперь мы вообще видим только голограмму. Именно Ларсен создала Брокотек, компанию, которая выпустила нашего Бегли. Теперь уже и не вспомнить, каким мир был из него. Он самый продвижный и многообещающий, и который с легкостью затмил все те, что мы делали раньше. Я думаю, что с Бэкли Скай Ларсон добилась колоссального успеха. Это правда. Без него оптик был бы невозможен. Но что ты знаешь о самой Скай Ларсон? А, ничего, кроме того, что она просто потрясная. Я давно слежу за ее работой, и публичность явно не фишка Скай. Вроде бы она выросла в какой-то глубинке, а в остальном о ней можно судить только по технологиям, подаренным нашему миру. Меня всегда пугала ее одержимость идеями трансгуманизма. А ты представь, чего бы ты хотела? Будь у тебя такой же прекрасный ум, как у Скай. Но, конечно же, улучшить его, изменить себя, в том числе и физически, сделать что-то совершенно новое, чтобы продлить свою жизнь и расширить возможности каждого человека на Земле. Такое ощущение, что ты влюбился в Скай Ларсон. Без комментариев. Но я фанат ее трудов. Она одна из тех, кто трансформировал окружающий мир. За ее прогрессом интересно наблюдать со стороны, ведь технологии Брокадек полностью изменили нашу жизнь. А Бэгли должен стать главным помощником всего человечества. Однажды я брал интервью у Скайлакса. Правда, я думал, она не общается со СМИ. Это было давно. Тогда до нее еще можно было достучаться. Она была тем, рядом с кем тебе хочется находиться. Я вдохновлял один ее вид. А ведь ска еще и талантлива, и умна, и просто один из лучших людей, которых можно встретить. Мне кажется, ты совсем не объективен. Я бы точно не назвала Скай милой. Ну да, она немного презирает, я думаю, Скай скорее предпочтет стать данными, чем быть человеком. Просто она с кто систематизирует все, чем занимается. Она доводит каждую деталь до идеала и меняет все вокруг, чтобы нам было только лучше. Как скажешь. Все люди должны подчиняться приказам Вставай! Вставай! Мы, Стар Роджер, хотим разбудить вас, пока это не сделала жизнь. Вот так и надо начинать день. Стар Роджер, вставай, тебя ждет кофе. На связи Лондон. Вы слушаете, пока нет. Самый честный подкаст о том, что от вас скрывают. Я Таш. Давайте все передадим привет ребятам из разведывательной службы Быстро реагировать. Что за чушь? Осталось ли хоть что-то? И новая рубрика в подкасте БАК. БАК Репорт. Мы будем рассказывать о тех, кто в Британии на этой неделе весит нас больше всего. И раз такое дело, я номинирую на Наджела Касса, мы живем в Британии. Исторически это оплот свободы. Но вряд ли действия Наджела Касса, который наводнил Лондон наемниками, это та самая свобода. Нет, прецедент, безусловно, есть. У Останской компании тоже была армия 250 тысяч человек, что благовато для торговой компании. У ЧВК БАК есть Элис с водяным пистолетом. Но понимаете, в чем штука? Остынская компания, в отличие от, не разместила всю четверть миллиона солдат в Лондоне. А, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. А у тебя кто сегодня в номинации БАК Репорт? Думаю, сегодня я за зарепорчу свой стриминговый сервис. Достала, что рекомендации основаны на том, что мне нравится. Так-то на днях он порекомендовал мне реалити-шоу про свидание на были «Кому не нудистов». Энди, я его посмотрела, и мне понравилось. А я не хочу быть человеком, которому нравится реалити-шоу про свидание нудистов. Я не хочу знать о себе такое. Пойду, забьюсь в угол и поплачу. Что ж, с багами на сегодня все. И не забудьте про живое шоу, настолько секретное, что оно не состоится в обычное время в обычном месте. И ни в коем случае не говорите никому, чтобы приходили туда. Ничего не будет. Там же и тогда же. Покеда. Ричард Фоутер провел две недели среди лондонских бездомных. Сегодня на JB невидимые бездомные. Нерассказанная история тех, о ком забыл Лондон. С вами подкаст Закачка. Сегодня мы обсудим криптовалюту. Кажется, что она была всегда, но на деле ее создали недавно. Ты же ее использовал? Я был одним из первых на этом рынке. Думал, что она станет новым инструментом сделок, новыми деньгами. Чем-то, что поможет изменить основы финансовой системы и действительно дать всем людям рычаги для управления. Да, крипта изменила все процессы в мире. Давай начнем со снов. Главное здесь консенсусный реестр. Технология, которая отслеживает все транзакции. То есть можно создать децентрализованную систему без стороннего администратора, как в старых банках. Одной из причин моего интереса к криптовалюте была анонимность. Да, ее особенности вполне вписываются в эту концепцию. Люди пытались найти альтернативу обычным системам. Чем-то напоминает идеологию банков. Ведь смысл консенсусного ре? ...отслеживание операций баланса другим людям. Все открыто для широкой публики, но при большом желании можно и скрыть. Но сегодня есть те, кто не хочет играть по таким правилам. Они не разделяют наши взгляды. Компании и даже властные структуры экспериментируют с криптовалютой, противореча изначальным радикальным канонам. И при этом без нее уже невозможно представить нашу жизнь. Крипта — это Мейнстрит. Знаешь, я порой скучаю по старым деньгам, бумажным банкнотам и монетам. Сперва бумагу заменили на пластик, а теперь все вообще в цифре стало неосязаемым. Мне нравилось чувство, что ты всегда можешь носить немного денег с собой. Я думаю, у нас в Британии кризис случился пару лет назад, когда фунт резко подешевел на 10%. Живущие вне системы перешли на криптовалюту. Люди все меньше доверяли фунту и тоже обратились к ней. Ведь она оказалась стабильной. Намного стабильнее, чем они думали раньше. А потом началась рецессия. Стартапы быстро увидели в криптовалюте новый способ вести свои дела. Значительные суммы перевели в нее, и финансовый сектор получил серьезный удар. А помнишь, как появились обменники криптовалюты? Да, очень хитрый ход. Классика стартаперов. Они просто поставили их везде. Без обсуждений с властями, без каких-то разрешений. И люди сразу начали пользоваться ими. Похоже на то, как Блю запустили свой оптик. Они сделали его бесплатным и стали раздавать. Он появился у каждого. Люди готовы на любые технологии, лишь бы жить лучше. Цена не важна. Парламент даже хотел запретить обменники, но люди уже не могли без них и начали возмущаться. К тому моменту в определенных частях Лондона крипта стала основной валютой. А теперь вдруг оказалось, что она якобы нелегальна. Да, в мае этого года экономисты выяснили, что криптой торгуют чаще, и банки этому не рады. Они фактически вынудили власти запретить ее, надеясь, таким образом спасти фунт. Но это не сработало. Криптовалюта жива, просто она ушла в глубокое подполье. Дела шли нормально, мы использовали что-то вроде пиринговой системы финансов. А теперь она в Даркнете, в организованной преступности. И Если что-то запретить, она сразу станет развиваться на черном рынке. Бак, мы вкрызаемся в гниющий дух, некогда свободная Британия. Привет, сопротивленцы! Вы слушаете подкаст ⁇ Бак ⁇ объективный голос реальности в объективируемом мире. Я Энди, на самом деле нет. Удачи в поисках миссии, блю. На самом деле меня зовут Эндрю, и я живу, записывайте, в бредовой реальности собственного авторства. Это самое населенное место, знаете, в наши дни. Или перенаселенное. А со мной, как всегда, моя соседка в этих Нидерландах не Элис. Да, все так. Это Элис. Элис, кто такая Элис? А вот этого я вам не скажу. Можете догадаться сами по тембрам моего голоса. <сёк> Крутим колесо, чтобы узнать, откуда придут новости сегодня. Стой! Нет, нет, нет! Отсюда, Спасибо. а не отсюда. Мне нужно новое колесо, ну или хотя бы еще один сектор. Вот заголовок. <сёк> Наши границы защищены. Можем спокойно спать в наших защищенных постелях. В прошлом месяце депортировали 4 тысячи нелегалов. Они нарушили закон самим фактом существования. К тому же это заразно. Постоял рядом с нелегалом, сам стал нелегалом. Пока-пока 4000 человек. Но вот вопрос, Алиса, почему так мало? Этого недостаточно. Предлагают депортировать еще 75 миллионов, и тогда я останусь в Британии совершенно.